Теперь давайте поговорим про классификацию криптовалютных кошельков я когда разбирался в этом вопросе когда только начинал изучать просто с ума сходил потому что ну иногда такой бред пишут в интернете и настолько противоречивая информация вообще в принципе понять что из себя какие кошельки бывают очень сложно я сейчас постараюсь ну совсем по-простому, рассказать вам, чтобы вы понимали, какого типа они бывают, различные есть типы классификации, и вы будете понимать, каким кошельком вы пользуетесь и какие кошельки вам могут пригодиться. Итак, давайте, первое, кошельки бывают двух типов от классификации, они бывают холодные и горячие, вот все кошельки делятся на холодные и горячие. Что такое холодные кошельки? Это те кошельки, которые постоянно не подключены к интернету. Вы работаете на компьютере, отправили какую-то транзакцию, после этого ваш кошелек никак к интернету не подключен и никак невозможно, даже если вы работаете в интернете, до него добраться и с него украсть вашу информацию. Это холодные кошельки, постоянно не подключены к интернету. К ним можно отнести бумажные кошельки и аппаратные. Что это такое? Бумажные кошельки – это вот на самом заре становления, когда биткоин появился, был такой принцип, что распечатывался на бумаге сид-фраза, сид распечатался QR-код и распечатывался ваш приватный ключ. Все, потом эта бумажка, соответственно, убиралась в сейф, и сам кошелек не был подключен. Чтобы его из холодного кошелька совершить какую-то транзакцию – Нужно сначала его перевести средства, там на горячий кошелек, который подключен к интернету. То есть это на самом деле целая ну, большая проблема и я даже не заморачивался с этим. То есть бумажный кошелек прикольно конечно, но уже сейчас мне кажется это прошлый век, никто его не использует. А вот сейчас используют действительно аппаратные кошельки, которые представляют из себя некую похожую на, на флешку, где вы подтверждаете свою транзакцию путем механического нажатия там, на кнопочку. Это не значит, что если кошелек холодный и не подключен к интернету, денег оттуда украть невозможно. Естественно, когда он не подключен и вы не транзакцию не совершаете, украсть денег невозможно. Потому что все ключи там хранятся на флешке, которые находятся, ну даже если вы включаете и подключаете там в USB порт, то тоже, тоже доступа к ключам нету. Никто украсть не может. Но все равно 21 век на дворе есть некое приложение. Вот я использую, пользуюсь ключом от компании Ledger. Это флешечка такая, но у нее есть свое приложение, которое устанавливается на компьютере. И чисто теоретически разницы нет. Важно иметь голову на плечах. В этом приложении а тоже может быть уязвимость, она может быть там захвачено, вскрыто как-то хакерами. И там на самом деле происходит, не, не воруют, как правило, вот из аппаратных кошельков, не воруют, соответственно, ваши средства. А с, напрямую а происходит в Ростов путем подмены адреса, на который вы отправляете. Часто бывает, что у вас транзакция не прошла, вы повторно пытаетесь ее сделать. А у вас адрес в этот момент, если в программе есть какая-то уязвимость, она была появился какой-то вирус, там, она была взломана, подменяется адрес, подменяется адрес на, соответственно, злоумышленника, и вы уже второй раз, когда вы там нервничаете, у вас что-то не получается, уже не проверяете даже адрес, на который отправляете, что, собственно, нужно обязательно делать, и нажимаете «Отправить». И отправка уходит уже не на тот адрес, который первоначально хотели, а на совершенно другой. Вот, то есть, тоже уязвимость, она присутствует везде. Главное, все делать с головой. И второй тип кошельков, это горячие, которые постоянно подключены к интернету. Опять же, это не значит, что из них будут воровать ваши средства. Важно, опять же, совершать будет некие правила, о которых мы будем говорить. Но риск, конечно, что у вас из горячих кошельков, подключенных к интернету, будет кража, оно больше. Тут есть другие моменты, которые может, а можно использовать, чтобы этого не произошло. Например, подпись не только с компьютера, а с компьютера и с телефона. Двухфакторная как бы аутентификация. Есть, здесь нужно, чтобы украсть ваши средства, нужно сначала взломать, соответственно, компьютер и взломать ваш телефон, что маловероятно. То есть вот такие а, двух факторные подписи а можно использовать для того, чтобы себя обезопасить. На самом деле и холодные, и горячие кошельки достаточно безопасны, если вы соблюдаете основные меры предосторожности. но вот это вот первая классификация, вы должны ее понимать. То есть все э Кошельки, которые установлены в браузере, установлены на компьютере, они все будут являться горячими. Также горячие кошельки, которые на бирже можно зарегистрировать, чего я всячески не рекомендую делать. То есть вот это первый тип классификации. Не подключенные постоянно к интернету и подключенные. С горячими, конечно, работать удобно и 99% работает с горячими кошельками и я тоже Думаю, что вы тоже сможете работать, соблюдая меру предосторожности, ничего у вас не будет страшно. Следующее. Классификация кошельков, они бывают двух типов. Кастодиальные и некастодиальные. Что это такое? Костедиальный, к примеру, это если вы формируете ваш кошелек на какой-то бирже. Binance предлагает и Bybit предлагает. То есть у вас деньги лежат там на кошельке на бирже. В чем здесь минус основной? Что эти средства на самом деле не ваши. И у вас нет доступа к приватным ключам. И в блокчейне не знают, что вы владеете этими монетами. И если биржу взломают, а в криптомире это достаточно частое явление, то, соответственно, вы теряете все ваши деньги навсегда. Ну и тут вы фактически нарушаете основной принцип а, криптовалюты, что анонимность и самостоятельное управление. То есть вот кастодиальные кошельки, я рекомендую вам их не использовать никогда. Достаточно того, что у вас просто деньги, вот когда лежат на бирже. Поэтому использовать еще кошелек на бирже а, – бессмысленная затея. А вот некостадиальный кошелек, когда вы его зарегистрируете на компьютере или это в вашем мобильном телефоне и приватный ключ есть только у вас, ни у кого его нет, никто его бирже не может его никому дать, потому что она его не имеет, только у вас хранится. Тут основная единственная опасность не потерять его. Для этого нужно хранить, хранить копии сид-фразы. Вот, поэтому Использовать нужно только не кастодиальные кошельки. Двигаемся дальше. Теперь а, какого типа могут быть вот эти вот кошельки. Ну, здесь самые основные. Это может быть десктопные приложения. То есть программа установлены на компьютере. Дальше приложения, которые являются как бы расширением браузера. Ну, пример десктопных мы будем рассматривать. Это и Electrum, и Exodus, и э, там... Соответственно, TronLink, тоже кошелек, Metamask. Все это десктопные или браузерные приложения. Они у вас на компьютере. Сейчас для особенно подрастающего молодого поколения удобны мобильные криптокошельки. Примером может быть Exodus, TrustWellet. То есть вот эти два кошелька удобно установить на вашем телефоне и ими пользоваться. Есть еще какие преимущества у дистопных приложений, скажем, тот же Electrum. Есть возможность двухфакторной подписи на компьютере и на телефоне, то есть двойная как бы аутентификация. И тут больше вероятность, что взломает ваш кошелек, ну на порядок меньше. И третий тип, фактически, это аппаратные кошельки. Вот вы видите сейчас пример флешка как флешка выглядит такая. Фирма Ledger выпускает, есть Tezos, разные есть. Uh, Trezor, uh, Trezor, простите, Кипкей, uh, вот такие uh, фирмы, которые выпускают обратные кошельки, uh, ну да, за них придется заплатить некоторую сумму, там тысяч, там, 5-7, ну, может быть, 10. Uh, ну, его преимущество основное в том, что он действительно, uh, это является холодным кошельком, все мобильные, десктопные, это все горячие кошельки, а вот это холодный кошелек. И, в отличие от бумажного, это действительно рабочая тема. Даже если у вас вот такой Такая флешка, ну вдруг, не дай бог, как бы сломается, ничего в этом страшного нет. Вы покупаете точно такую же флешку и восстанавливаете ваш кошелек по сит-фразе. То есть важнее не сохранность вот такой флешки, а важнее хранить в безопасности и никому не давать сид-фразу. Потому что именно в ней сосредоточен, она есть ваш приватный ключ. Вот сид-фразу храните в надежном безопасном месте. Все, ну вот я леджером пользуюсь, хотя в большинстве случаев пока у меня горячие кошельки. И браузерные, и десктопные, и мобильные есть. Использую все. Тут лучше иметь различные типы кошельков. Хотя вот, конечно, вот эта флешечка хорошая тема. Ну Единственное, тут такой минус, что у вас там могут ее на таможне отобрать, если вы будете через границу перевозить. Но ну, есть вариант, опять же, да, иметь флешку в одной стороне, купить такую же флешку в другой стране и можно ими пользоваться. То есть главное сид фраза. Вот это следующая была классификация. Теперь еще можно встретить такое понятие как толстые и тонкие крипто кошельки. Что такое толстый Толстый кошелек это кошелек, который хранит полностью весь блокчейн. Вот если мы берем биткоин, то вам для того, чтобы сделать толстый кошелек, вам нужно скачать там несколько сотен гигабайт информации. Установить на компьютер определенную программу. И тогда вы будете фактически полноценным участником вот этой сети биткоин. И вы будете как бы хранителем всех транзакций. И вы также будете подтверждать все транзакции. Вы конечно не сможете намайнить и найти решение математической задачи, чтобы получить награду за следующий созданный блок транзакций. Но вы можете их легко проверить на своем компьютере. То есть вы будете полноценным участником. Но смотрите, если вы будете использовать блокчейн, там, где, там, 300 400 гигабайт оперативной памяти вам потребуется, Солана там несколько сот гигабайт, и все будете кошельки толстые использовать, у вас просто ну, компьютера не хватит. Конечно, толстые кошельки никто не использует, все используют тонкие кошельки, которые вы не полноценный участник сети, но вы реально-то подключены к сети, поэтому то, что вот все вот эти кошельки, о которых будем говорить, они все, конечно, тонкие кошельки. Вы не храните весь блокчейн и вообще, собственно, это вам не нужно. Вы уже как бы скачиваете лишь ту информацию. Вот все эти кошельки получают от сети ту информацию, которую необходимо для того, чтобы транзакцию совершить непосредственно в блокчейне, то есть отправить через него деньги, получить деньги. Все эти кошельки ваши будут тонкие. И естественно, мультивалютные кошельки не могут хранить информацию обо всех блокчейнах. Тогда бы у вас, ну даже, я думаю, что ни одного телефона у вас нет, который бы позволил все это загрузить на телефон. Да и, по-моему, приложения не позволяют. Вот толстые кошельки можно установить только на компьютере. Все телефоны – это все тонкие кошельки. Поэтому, и, собственно, с этим я вам предлагаю не заморачиваться. Просто вы должны знать, что... Вам абсолютно не нужно а, хранить всю информацию о всем блокчейне. Вот. Но а, классификацию нужно этого понимать, потому что встретите где-то. Но в СМИ можно эту информацию встретить. А, вы должны что, понимать, чем вы пользуетесь. Наверное, по классификации все. Самое главное, у вас должны быть вот различные типы а, кошельков. На компьютере на мобильном ну и со временем возможно вы аппаратный купите вот ledger рекомендую очень неплохой кошелек удобный понятный но быстрее отправить получить деньги конечно с мобильного с телефона или с компьютерного приложения теперь следующий важнейший момент который вы должны понимать как крадут деньги с крипто кошельков но самый распространенный способ это кража мнемонической фразы у вас на компьютере появился вирус а, э, Мем-фраза у вас, например, лежала в простом текстовом файле. Файл у вас скачан, и злоумышленнику достаточно просто понять, к какому блокчейну относится данная сид-фраза. Устанавливая соответствующий кошелек, восстанавливая сит, по сид-фразе ваш приватный ключ, он получает доступ ко всем вашим деньгам. Несколько минут, и ваши деньги перекочевали на его кошелек, на его, э, приват, на его Адрес, все, вы к своим деньгам уже никогда не получите доступа. И жаловаться бесполезно. Кража файла с ключами. То же самое. Файл с ключами лежит, например, без пароля. Такое тоже может быть. Вот кошелек лектором позволяет для биткоина создать файл и не ставить пароль. Вот кто так делает, тоже кража файла с ключами и доступ ко всем вашим биткоинам. Также вот эту мнемоническую фразу очень часто просят и где-то выманивают в каких на каких-то форумах. Люди, которые не очень разбираются в криптовалюте, не могут, например, там, зарегистрировать кошелек, или у них не получается восстановить пароль, они начинают на форумах искать тем, тех, кто им это поможет, и часто говорят, там, дайте нам фразу, а мы вам поможем все восстановить. Вот они отдают эту фразу и с деньгами своими прощаются навсегда. Поэтому никому никогда не давать. Хранить желательно не на компьютере, записаны на листочке и где-то убраны в отдельном месте. Несколько копий, чтобы она там случайно не сгорела, не потерялась, не намокла там от воды. Потому что это ваши деньги. И вот один был случай, когда недавно э, человек, который выкинул жесткий диск от старого компьютера, оказалось, что на нем были единственные экземпляры записи э, вот, сит-фраза от ключей от кошелька с биткоинами, а биткоинов там было ни много ни мало, почти на миллиард долларов. И вот фактически сейчас он пытается восстанов... пытается найти данный, вот этот свой жесткий диск, который куда-то был выкинут, и если он его найдет, сможет восстановить данный диск, получит, заработает, точнее, миллиард долларов. Тоже так неплохо. Поэтому берегите свои мемфразы и не храните на одном компьютере, у которого жесткий диск действительно может испортиться. То есть, вот это основное. Дают пароль, доступ к уст... часто дают доступ к устройству. Например, вам нужно какое-то установить приложение. И по TeamViewer сейчас очень часто там какую-нибудь, не знаю, бухгалтерскую программу, кто-то вам устанавливает, непонятно кто. И в этот момент, когда вы ему даете доступ к своему компьютеру, ворует у вас, соответственно, ключ файл с ключами или а, пароль или мемфраза, мем которая у вас записана. То есть, к своему компьютеру, где у вас есть а, какие-то важные, важные информации, лучше не давать никакую, никакого доступа. То есть, если это все хранить, лучше, ну, либо у вас должен быть там двухфакторная подпись. Следующее, часто, значит, а, хранить в секрете а, сет фразу не давать, а, нигде не сообщать ее на формах. Следующее, частое. А причина а, кражи денег это заход на фишинговые сайты на фишинговые сайты вы попадаете и генерируете там а, псевдо кошелек то есть вы должны четко знать на каком какой адрес а, в, в интернете должен иметь ваш а, кошелек несколько раз перепроверьте а, уточните на нескольких там почитайте а, в поисковиках на форумах какой должен быть Название, как правило, если это кошелек Exodus, то нужно именно регистрироваться не с какого-то там сайта, а Exodus.com. Если это Electrum кошелек, Electrum.com или Electrum.org. То есть вот должны быть четкие адреса, вы должны знать, где они находятся. Вот очень часто на хишинговом сайте регистрируется кошелек, вроде как все правильно, все создается, там все тоже грамотно сделано. Потом вы на этот кошелек заводите деньги и они вдруг исчезают вместе с кошельком это а, тоже важно следующее как я говорил для аппаратных кошельков вроде бы как очень надежных подмена адреса при отправке денег то есть тут какой-то злоумышленник а, получает все равно доступ к программе которая стоит на компьютере она все равно используется для отправки денег вот тут важно проверить адрес на какой вы отправляете свои средства это тоже часто следующее это взлом биржи к которой привязаны ваши кошельки Особенно это касается кошельков, кастодиальных, когда вы храните на бирже, то взлом биржи, потеря ваших денег может быть. И плюс вы здесь ничего не можете восстановить, потому что в блокчейне не знают, что это деньги ваши. Тут где-то запись у биржи, биржа, или биржа исчезла, исчезли все соответственно, деньги тех, кто там якобы покупал свои криптомонеты. Следующий важный момент это покупка паленых аппаратных кошельков. Фирма Ledger лучше покупать у производителя напрямую. Лучше переплатить там 100 долларов, но получить гарантированно от производителя этого кошелька, от сертифицированного центра, оригинальный кошелек. Очень часто где-то по скидке на Авито покупают паленый аппаратный кошелек. И вроде бы он выглядит все нормально, все отлично, прекрасно работает. Но там, соответственно, вшиты Процедура, которая направлена на то, чтобы ваши деньги украсть. Как только при помощи этого кошелька вы регистрируете, получаете туда какие-то деньги, то уже это все может быть, может исчезнуть в один момент. Поэтому вы должны понимать, что на самом деле в 99 и даже больше процентов случаев виноват сам человек, сам трейдер, а не кошелек. Очень много пишут, что вот взломали какие-то кошельки там и у всех пользователей украли деньги, когда начинаешь разбираться, оказывается, что взломали кошельки, в которых там хранились доступы к ключам без паролей. Или кто-то, трейдер пишет там на форумах, вот у меня украли деньги, там Trust валит такой плохой кошелек, а когда начинаешь разбираться, выясняется, что он собственно сам на форуме пароль от своего кошелька дал, для того, чтобы ему там помогли что-то сделать. Поэтому, если вы будете грамотно действовать, вот таких вот ошибок не допускать, ваши деньги будут всегда в сохранности и ничего с ними не случится. Спасибо всем за внимание.